Позвольте мне э, коротко привести итог нашей сегодняшней встречи. Первое, что хотел бы сказать и почему-то не вернуться из того, что было сказано уже и мой вначале, и многими из выступавших, это необходимость э, э, укрепления правовой базы здравоохранения. Это касается и ОМС, это касается других э, направлений нашей деятельности. Здесь сегодня об этом э, в той или иной степени. Э, и я с этим абсолютно согласен. И здесь нужно и расширять возможности умы, а, тоже правильно. Потому что они отсылают только на приобретение так называемого тяжелого оборудования в дискуссии, даже а, Значит, Вот это первое. Второе. А, говорилось о том, что мы должны позаботиться о здоровье а, человека на самых ранних стадиях. И вообще, э, здоровье человек – это не только подлески, это не только, э, не только э, техника, но, хотя это не важно. Но я вот на, на что бы хотел обратить внимание и на что бы вас хотел попросить. И власти все другие будут, конечно, руководителей регионов. Когда мы говорим о здоровье нации, о здоровье человека, мы не должны забывать. Мы не культуру, мы не должны забывать вообще про культуру. Потому что если мы э, говорим о, о том, чтобы сохранить здоровье э, человека, который еще не родился, и здесь вот говорили э, о ранних старых беременности, ну правильно здесь было сказано о другом, о том, что если э, этот человек зачет нездоровыми людьми, алкоголизированными людьми, то ничего хорошего из этого, к сожалению, тоже не получится. Поэтому и о культуре мне здесь было. И о физической культуре. И о, и о других составляющих, которые во э, многом во многом степени, от которых во многом степени зависит от здоровья нации в целом. Э, теперь несколько замечаний по поводу того, что здесь прозвучало э, в дискуссиях. Э, мы исходим из того, что за предыдущие 10-12 слишком мало внимания уделялось здравоохранению, особенно первичному звену. Я уже говорил, что он сегодня сегодня укомплектованность составляет всего 56%. Произошло это по понятным причинам. Мы передали в начале 90-х годов, в 91 году, все здравоохранение и все образование на муниципальной уровни и не позаботились о том, чтобы обеспечить источниками финансирования. И все это, естественно, начало постепенно разваливаться. И пришло в то состояние, в котором находится сегодня. Вместе с тем, мы не закрепляя за муниципалитетами и соответствующими уровнями власти и управления те или другие сферы деятельности, в частности, медицину, первичное звенообразование, а мы это с вами будем делать и в 131-м законе, мы должны понять, что мы не можем закрепить за муниципалитетами разруху и они Мы обязаны сделать необходимые шаги для того, чтобы создать условия для развития, наряду с передачей э, ряда источников финансирования, должны создать базовые условия для поддержания того уровня, который должен быть достигнут в ближайшие 2-3 года, и на развитие этого первичного звена здравоохранения. И вот в этом направлении, конечно, мы будем действовать, и поэтому Принято решение из федерального уровня поддержать эту теоретическую Значит, нужно, конечно, подумать и о налогообложении и на землю, и на... Я согласен с этим, но вы знаете, мы должны создать разные виды оказания медицинских услуг населения. Разные виды. И если мы будем стимулировать чисто государственные и не создавать базовых условий для развития юридических услуг, то мы можем затормозить развитие юридических услуг. Да, вот подумаем, не будем э, делать постоянных выводов. Было сказано даже о том, что э, здесь два мнения. С одной стороны, было сказано, что не нужно бояться, э, оказывая помощь первичному по землю э, терапевтам, э, участковым врачам всё в этом звене не нужно бояться обидеть, как вы сказали, некоторых других медицинских работников и много потому что Мне бы хотелось вот в связи с этим что сказать. Конечно, мы не должны ничего бояться, вообще ничего не нужно бояться. Вместе лучше никого не обижать, а лучше заранее подумать о том, как изб... не только как избежать возможных проблем. А так не создавали. И э, у нас есть возможность это сделать в рамках той системы модернизации здравоохранения, которая предлагается э, правительством России. Значит, то, что я имею в виду? Я имею в виду прежде всего, э, прежде всего увеличение, э, качественного увеличения госзаказа на высокотехнологичную медицинскую помощь, и вообще госзаказа на, на на оказание медицинских услуг у специалистов. В с одной стороны, плюс к этому увеличение тарифов на оплату этих услуг. И вот если мы сможем реализовать эту программу, а я думаю, что правительство обязательно будет это сделать уже начинается следующего года, то тогда это неизбежно будет привести к повышению э, доходов специалистов, работающих в области медицины здравоохранения. Специалистов уже, не первичных первичной земле, а специалистов. Это, значительной степени, касается и высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, у нас 60 примерно тысяч. Сложная а, операция проводится в, в стране. А потребность, по приблизительным оценкам, полмиллиона. Поэтому, мы должны увеличивать вот этот заказ в федеральных учреждениях, но не забывать, как здесь было сказано, и про учреждения высокого уровня, высокого класса, и не учащиеся уже в регионах, мы должны и туда давать этот государственный заказ, чтобы люди там, чтобы эти услуги, которые уже можно там предоставлять в регионах, были востребованы. А эти учреждения таким образом оказывают качественные качественную свою помощь, получая поддержку вот таким образом со стороны государства. И это тоже вполне возможно. А, отмечу, что если мы в этом году 65 тысяч проводим сложных операций, а, то в следующем году это намечено уже 128 тысяч, а через год уже 180 тысяч. То есть увеличение каждый год в разы а, от базы сегодняшнего года. И, Отчитывая на то, что мунистерство с этими цифрами справится. Без этих сомнений нужно уделить гораздо больше времени внимания и средств диспансеризации. К сожалению, нужно сижение констатировать, что такое работа практически не проводится, в отличие от прежних и церковь, советских времен. Средства, которые будут выделены уже в 2006 году, позволят, как минимум, провести эту работу, то это очень чувствительная тема, которая меня тоже беспокоит. Не помню, кто здесь с коллегами говорит по поводу а, стандартных новых высокотехнологичных э, медицинских центров. Мне это беспокоит не потому, что они не нужны. Для меня беспокоит это по двум причинам. Во-первых, мы не имеем права разводить например, долгострой и закапывать государственные средства на десятилетий период. Это ни в коем случае нельзя допустить. Современные технологии и современные способы строительства, оборудования вполне позволяют нам это сделать за два-три года. И я хочу только обратить внимание, что это абсолютно не должно быть связано ни с, какими, ни с каким политическим, ни с политическим календарем в стране. Ни к выборам Госдума, ни к выборам президента Российской Федерации в 2006 году. Это не должно быть рот это уже правильная работа, направленная на обеспечение качественной жизни людей. Вот из этого мы должны исходить. И тоже из этого. Но при этом просто не дали себе позволить э, расстоять деньги за какой-то земли, наземным. Вот это увиженное, да, допустим. Но в этой связи я хотел бы обратить внимание на то, что здесь было сказано одним, одним из старей. То, что нам нужно, нужно какое-то промежуточное звено между да, амбулаторной помощью, скажем, населения и университетных селённых пунктов и крупными э, региональными э, резервными заведениями. Вот, э, может быть, я, естественно, должно подумать над этим, и не виду те средства, которые э, выделяются и на, на строительство на новых высокотехнологических центров. Но нельзя сказать, что их сегодня достаточно. И высокотехнологичный центров в зоне недостаточно, сожалению. И, и все-таки мы должны будем думать на то, чтобы эту сеть приближать к, э, к территории, чтобы эта сеть была рвана ценно и равномобразно распространена по территории Российской Федерации, чтобы не заставили ездить, на ездить э, за получение высокотехнологичной медицинской помощи в Москву, Петербург или даже на, в, в Волгоград. Да и поехать это сложно. И это рексиковые рождая медицинскую помощь такого рода, попробуйте это типа, поехать в какой-нибудь крупный северный пункт, поселиться в гостиницу, там, жить, там, проживать и э, ждать э, вот такой медицинской помощи. Ну что-то люди Но делать это нужно очень аккуратно и э, под. Э, э, по профессиональному контролю, я имею в виду профессиональную среду, прежде всего, и под общественным контролем. Все э, предложения, которые мы с вами сегодня сформулировали и обсуждали, будут соответствующим образом изложены в поражениях правительства Российской Федерации. И я сама системе пересчитаю, что необходимо оставить э, рабочую группу госсовета для э, совместной нашей деятельности по этому направлению. Хочу отметить, что сами целью нашей сегодняшней встречи как раз является, э, как раз является э, сопреждением наших усилий и э, выработка единого плана действий для достижения нашей внешней цели. Всем спасибо за